Бонжур лизами. Здравствуйте, друзья. Его называют лучшим тортом в мире. Норвежцы называют. Верить этому или нет? Решила попробовать. И в конце ролика я расскажу о своем опыте и ощущениях. чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Первый плюс этого торта это доступность ингредиентов. Нам нужно приготовить бисквитное тесто на норвежский манер. Сахар перетираем с мягким сливочным маслом до получения помадки. Вводим яичные желтки, смешиваем их с масляной помадкой, после чего добавляем молоко. Доводим до однородности. Разрыхлитель смешиваем с мукой и вводим муку небольшими порциями в два приема. Замешиваем тесто. Оно получается очень мягким, кремообразным. Выкладываем тесто в форму для духовки. Разравниваем. Слой может быть чуть толще или тоньше, чем у меня. Это не принципиально. Затем взбиваем белки с щепоткой соли и сахаром в крепкие пики. Сахар я тоже ввожу в несколько приемов. Получившуюся массу распределяем на тесто. Посыпаем миндальными слайсами и убираем в духовой шкаф на 30 минут при температуре 180 градусов. Готовый бисквит Нужно полностью остудить и разрезать на две равные половинки. А сейчас нам нужно приготовить крем-прослойку. Крем для настоящего норвежского торта состоит из взбитых сливок и заварного крема. Можно было обойтись и просто сливками, но я решила пойти до конца и приготовить заварной крем. Если кому интересно, его рецепт будет в самом конце этого видео. Берем первую половину бисквита и кладем ее меренгой вниз. Наносим хороший слой крема и накрываем другой половинкой бисквита меренгой кверху. Осталось украсить. Я остановилась на сахарной пудре, хотя допускается и растопленный шоколад. Часик на пропитку и можно пробовать. Разрезаю на порционные куски. Нежный и воздушный бисквит с неотяжеленным и неприторным кремом отличное сочетание. Не скажу, что это лучший в мире торт который мне доводилось пробовать, но результат очень достойный. Если рецепт вам приглянулся, приготовьте его и вы. А теперь очередь заварного крема. Его можно использовать в разные десерты и выпечку, он прост в приготовлении. В молоко добавить семена ванили и закипятить его, постоянно помешивая. Яичные желтки перемешать с сахаром, частями добавить крахмал с мукой. Влить тонкой и молоко, довести до однородности. Поставить на медленный огонь и варить до полного загустения, не переставая постоянно помешивать. Полученный крем закинуть немного сливочного масла. Крем получается очень густым. Выложить его в миску и накрыть пленкой в контакт. Крем готов. Используйте его в приготовлении лучшего в мире норвежского торта. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!